Здравствуйте, я слон. Привет, мыши. Привет, ребята. Пойдемте вместе в лес. А пойдемте и возьмем с собой пальчики возьмем. Раз, два, три, четыре, пять. Мы идем грибы искать. Раз, два, три, четыре, пять. В лес идем грибы искать. Этот пальчик в лес пошел. Этот пальчик гриб нашел. Этот пальчик чистить стал. Этот пальчик жарить стал. Этот пальчик все съел, от того и потолстел. Смотрите, какой толстый. Давайте еще раз в лес сходим. Хм? Идем? Раз, два, три, четыре, пять. Вышли мы грибы искать. Этот пальчик в лес пошел. стал. Этот пальчик жарить стал. Этот пальчик все съел. От того и потолстел. Действительно, смотрите, какой толстый. люляби а ты знаешь стишок про пальчики? Нет. Хочешь, я тебе покажу? Я хочу. Смотри, у нас у людей, у маленьких малышей, деток и у больших взрослых есть две руки. Смотри, на одной руке у нас пять пальчиков. Ты смотришь? И на второй руке пять пальчиков. И есть такой стишок. Считаем, смотри. И раз, два, три, четыре, пять. Вышли пальчики гулять. И прячем, смотри, глянь, смотри, раз, два, три, четыре, пять В домик спрятались а -а -а -а И на них есть пальчики Ой, какие у тебя сережки Ой, какие у меня сережки Как тебя зовут, Славя?